Спасибо. Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Юлия Ильенко. Я PR-менеджер компании Sigma. Это IT-компания. Мы уже почти 18 лет на рынке, и наша компания занимается цифровизацией энергетики и ЖКХ. Наши самые крупные клиенты – это… Я работаю в департаменте корпоративных коммуникаций, хотя и PR-менеджер, то есть наш департамент занимается и внешней коммуникацией, и внутренней, но все-таки больше мы нацелены на внутренние коммуникации, я тоже больше занимаюсь внутренними коммуникациями. По специфике компании я выделила несколько моментов. Первое это то, что мы входим в состав одного из наших заказчиков, это корпорация Интерау, энергетическая. И с одной стороны, да, извините, если плохо слышно. Так, лучше. Надеюсь, ага, спасибо. Да, с одной стороны, мы входим в корпорацию Интерау, и есть в этом и свои плюсы, и свои минусы. То есть с учетом того, что мы в крупной составе крупного холдинга у нас всегда есть стабильные проекты, но с другой стороны, из-за того, что мы входим в государственную компанию в крупную, то наша компания на неделе уже отображается, и наша компания несколько друг кредитирована. И тоже в ней не раз это горизонтальные связи, больше идет вертикальные коммуникации сверху вниз и Uh, да, это с одной стороны это и плюсы, и минусы, и мы входим в, это, в этот ход. По поводу еще других моментов, которые хотела бы выделить, это то, что сейчас наша компания находится в период трансформации средней структуры. У нас оптимизируется структура, меняются процессы. У нас раньше производство делилось на Ульсу-Ультсербург, сейчас все объединяется под одним руководителем. Сотрудники приводятся из разных департаментов, что достаточно сложный момент. Вот. И по поводу того, что я еще хотела бы выделить, то, что у нас распределенная команда, то есть у нас 12 офисов в разных городах, но при этом еще, так как это эта типа много сотрудников работают по удаленно в разных городах России, и с ними тоже совсем не надо как-то коммуницировать. По поводу актуальных проблем, которые я выделила, я тоже поняла... Во многом мы благодаря этому курсу, что у нас неизученные коммуникации. Мы недостаточно хорошо тоже знаем свою аудиторию, и недостаточно хорошо знаем, как сотрудники а, взаимодействуют друг с другом по в подразделениях, как руководство придет информацию в подразделении, то есть как директор департаментов доносит информацию до руководителя делов и те, соответственно, уже до сотрудников. А также а у сотрудников, на мой взгляд, нет внимания куда движется компания, то есть uh, у нас не озвучиваются цели на год, например, у нас нет стратегии, нет миссии, и я думаю, что это тоже большой минус, потому что uh, устроенники должны понимать, прежде всего, какие у нас uh, задачи, какие у нас бизнес, что у нас движется наш бизнес, какие есть цели и так далее. По поводу uh, недостаточно развитых горизонтальных связей, у нас много разных производственных подразделений, IT-подразделений, и некоторые у нас подразделения, они занимаются схожими вещами, схожими проектами, и на самом деле можно было бы оптимизировать этот процесс, чтобы сотрудники могли в том числе друг с другом делиться экспертизой, знаниями, опытом и какими-то наработками в сфере IT. Но пока у нас вот этого нет, к сожалению. По поводу годового плана а, я вводила цель – это создание эффективной системы внутренних коммуникаций. А задача мне поставила – это изучение коммуникации внутри подразделения, вот я об этом уже сказала, также ввлечение руководства в процесс коммуникации. Это касается и а, высшего менеджмента, чтобы они более активно рассказывали о целях и задачах. например, планах, И это касается а, директоров подразделений наших, чтобы мы понимали, как донести информацию внутри подразделений и также а, я вспомнила на консультации, что хотелось бы, вот, например, из того, что я узнала на вашем курсе, провести тренинг для руководителей подразделений, чтобы они знали, как себя вести, как передавать информацию там, в период кризисов или а, ввести какие-то важные информации, которые можно стабилизировать. А также я выделила задачу это повышение привлекательности и пользы информационных ресурсов а, для сотрудников. Я на этом курсе также узнала, да, что наш, наше подразделение должно да, в первую очередь служить на цели заказчика, то есть высшего руководства, и также информация должна быть полезна для сотрудников, поэтому хотелось бы вот в с этим как-то а, а, переработать наши коммуникации. А, ну и задачу, по да, развитию процесных связей, я уже тоже указала. А я выделала несколько целевых аудиторий. А, первое, а, это, наверное, главная наша целевая аудитория, это сотрудники, которые работают в офисах. В основном это Москва и Петербург. А, также у нас еще в 10 городах тоже есть а, сотрудники, там уже где-то меньше. А у нас где-то большинство сотрудников мужчин, 60% 40% женщин. А, и, наверное, как я видела, а, основные такие ценности это стабильный доход и а, стабильный график работы, но, к сожалению, не, не всегда это у нас получается. У нас переработки сотрудников и это проблемы, в, в том числе, которые влияют на уход сотрудников. компании Старайтесь в аудитории сотрудники, которые работают удаленно, это тоже IT-специалисты. Соотношение примерно такое же. Похожая группа людей на первую целевую аудиторию, но все-таки так как у сотрудников это дрожит. Ну, удаленным коммуницировать нужно совсем по-другому, потому что на ней пользуются другими ресурсами. Вот. И проблема, которую я выделила здесь, что сотрудники, которые работают удаленно, они а, себя не чувствуют а, членами команды так же хорошо, как те, кто работает в офисе. То есть, а, это, допустим, сотрудник работает из дома целый день, и он а, не так часто общается там, с кем-то из компании, с, с команды, больше по рабочим задачам, поэтому они вот, несколько оторваются в нашей компании. Также я выделила высшее руководство, это наши основные заказчики. Это мужчины с высоким уровнем дохода, дохода, большим количеством задач и малым количеством свободного времени. И здесь я такой выделила момент, что с одной стороны наше, наше руководство хочет быть ближе к сотрудникам и строить а, такую более открытую и душевную компанию, но в то же время они себя отделяют от сотрудников довольно сильно и недостаточно открыты. По поводу четвертой аудитории руководителей и те, кто а, нам дает инфоповоды, и те, кто передает информацию уже дальше своим сотрудникам, руководителям отделов, вот они интересны мне с точки зрения того, что вот, я уже сказала, изучить коммуникацию внутри подразделений. А, я также выделю несколько каналов по инструментам по, для коммуникации. И самый главный наш а, канал это координативный портал. А, мы так, сейчас. Почему мы выбрали именно корпоративный портал, да, как главный инструмент коммуникации? Потому что, во-первых, к нему имеют доступ все сотрудники. Все сообщения дублируются на почте, которого мы опубликовали на портале. Он закрыт, поэтому можно передать какую-то конфиденциальную информацию для сотрудников. Можно использовать разные форматы. Минус это то, что сейчас сотрудники не могут настраивать ленту персональную, и нет доступа с телефона к порталу, и также. Он требует определенных затрат. У нас есть команда, которая занимается развитием постала и его поддержкой. Еще один канал это Telegram. Он у нас больше выступает в канал оперативных связей. Да, у нас был сбой недавно, и не работает наша система. Но Telegram тогда очень провод, чтобы мы могли объяснить сотрудникам, что случилось. Вот. Он дает еще больше возможностей для разных жанров и форматов. Как я уже сказала, да, помогает э, нам, когда у нас недоступны другие э, ресурсы, но там представлены не все сотрудники и нельзя таргетировать информацию. Также есть у нас корпоративный журнал для руководителей сегментами, если я тогда не буду на, него, на нем останавливаться. А, мой проект, это, я выделила сюда один проект, это развитие корпоративных медиа, его цель это создание единого информационного поля для сотрудников компании и задача, которая я выделила, это обновление рубрики с учетом потребностей руководства сотрудников, повышение посещаемости информационных ресурсов сотрудниками, корректная передача бизнес-информации по каналу, повышение числа реакций сотрудников на материалы и увеличение сотрудников в процессе создания контента для наших площадок. Я выделила также несколько задач, которые мы будем решать в ходе этого проекта. А, как я узнала на этом курсе, это, это то, что мы в первую очередь должны отражать цели бизнеса, поэтому первый пункт у меня – это обсуждение с руководством задачи бизнеса на год и уже с учетом этого а, построение коммуникации. Также хотелось бы провести исследование, посмотреть статистику по нашим каналам и провести исследование у стройников о том, а, какая информация нужна, какая информация интересна или неинтересна, и также какие-нибудь привычки и так далее. Уже с учетом полученной информации хотелось бы пересмотреть рубрики форматов на, на наших каналах, также хотелось бы привести серию активности на наших площадках для привлечения истории, а, публиковать материалы с учетом бизнес-задач и также задачи ЧАР, сюда я это добавила, а, оценить эффективность а, коммуникации я хотела бы в первый раз через три месяца с учетом этого проекта и дальше уже продолжить с учетом результатов а, Наша команда это в департаменте корпоративных коммуникаций, это директор, два пиар-менеджера в прес-центре. Они отвечают за информационные площадки в том Также у нас система-менеджер занимается организацией мероприятий и два графических дизайнеров. Итоги проекта у меня здесь немного скомплено написано, но я хотела бы выделить, что по итогам планируется, что мы получим качественные медиа, которые будут отвечать задачам бизнеса и потребностям наших сотрудников. А по показателям, то я поставила несколько, показалось нескольких метрик, это повышение просмотров лайков и комментарий на 20% на разных наших площадках. И также это будет случаться посредством статистики, то есть мы сравниваем статистику на наших площадках до начала проекта и после, через три месяца. По поводу отражения коммуникации бизнес задачам здесь уже требуется поговорить с руководителями, чтобы они оценили, насколько наши ресурсы отражают, и коммуникации отражают бизнес-задачи. И также хотелось бы привести опрос сотрудников до начала проекта и после. И, тем, и того насколько также для них актуально и полезно